Всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. А, спасибо всем, кто подписывается на канал, прожимает лайкосик, оставляет свои комментарии. Мы все комментарии читаем. А, нам очень приятно, что вы их оставляете. Сегодня у нас будет такое блюдо, которое называется говядина Веллингтон. На самом деле оно готовится из вырезки, говяжьей вырезки. вырезки. Но я думаю, вы знаете, сколько это мясо стоит. Поэтому мы сегодня попробуем немножко упростить этот рецепт. Это мраморная говядинка, довольно-таки неплохой кусочек. Он у нас все равно будет обжариваться, подтушиваться. Поэтому я думаю, что у нас получится прекрасная говядина Виллинг там, но не из вырезки. Ну, в принципе, что? Начинаем приступать. Во-первых, нам понадобятся грибочки. Да, тут их слишком много, я знаю, но они нам понадобятся еще. В общем, грибочки, шампиньоны, либо какие будут другие грибы, неважно. Естественно, само мясо и какое-нибудь дрожжевое тесто слоеное. Вот. Проще всего купить в магазине и даже не заморачиваться. Так, для начала нам нужно э, обжарить говядину. Потому что в любом случае говядина у нас будет запекаться в тесте. Я думаю, это все прекрасно знают. Но в тесте она будет запекаться недолго. Нам нужно будет там просто, чтобы у нас запеклось тесто. Поэтому нам нужно эту говядину. У нас довольно-таки толстый кусок. Он прям мощненький, жирненький. Нам нужно его хорошенько прожарить, чтобы он был уже практически готовый. Потому что именно в духовке оно пройдет не так уж и много времени и приготовиться, естественно, там не успеет. Так, для начала. Все уже, я думаю, прекрасно знают, что говядинку лучше всего обжарить на сливочах. Закидываем хороший кусочек сливочного, немножко оливкового, так как у него температура горения выше. Возьмем пару зубчиков чеснока, просто их Раздавим, чтобы нам их можно было потом вытащить спокойно из масла, когда они будут подгорать уже пару веточек тимьян, ой, розмарина, извиняюсь, туда же тимьянчика, так как это лучшие специи для говядинки. Все, ждем, сейчас разогревается хорошенько прям сковорода, хотя уже она прям все у нас шкварчит и кипит. Ну и теперь закидываем наш кусочек мяса и хорошенько его обжариваем со всех сторон, запечатывая все соки внутри него. Сейчас мы его обжарим до хорошей корочки с каждой стороны, потом уже чуть послабее сделаем огонь и немножко дотушим также на сковородке. Не отключайтесь, будьте с нами. Первый переворот. Ой, хорошо как. Так, видите, чесночок уже почернел. Все, он сейчас дальше уже будет давать только горечь. Поэтому берем вот эти большие куски и вытаскиваем отсюда. У нас масло уже впитало по максимуму. Также вытаскиваем и всю эту травку. Кимьян, розмарин. Масло уже прекрасно пропитало, пропиталось ароматами, вкусами от них. Поэтому достаем. Они нам здесь больше не нужны. Иначе они будут только гореть здесь. И продолжаем поджаривать мясо. Все, мы прожарили наш кусочек примерно минуток. В общем, это 10 у нас за него. Понятно, он еще внутри не полностью готовый, но пока что мы его снимаем. Убираем его, он у нас пока что остывает. И занимаемся дальше. Так, ну что, дальше у нас идут грибочки. Да, у нас много грибов. Они у нас пойдут не только в этот рецепт, но нам нужно их измельчить что так, что так. Поэтому закидываем в блендер. Грибы. Пока что у нас ни мясо, ни грибы, мы не солим пока что, ни перчим, ничего с этим пока не делаем. Просто подготавливаем пока что все. И все измельчаем. Нам достаточно вот так вот их измельчить. Они у нас очень мокрые. Вы, наверное, подумаете... А куда такие грибы? И в тесто. Тесто же все размокнет. Ну, это не полная еще концовка с грибами, скажем так. Мы их еще будем поджаривать. Удалять, естественно, из них лишнюю влагу. Ну и продолжаем с остальными грибами точно так же. Так, сейчас мы будем обжаривать грибочки, но я думаю, что тут два захода, поэтому на каждый по заходу мы возьмем по, зуб, по два зубчика чеснока, мелко-мелко его крошим. Измельчаем чесночок, куда же у нас говядинка без чесночка Все, теперь закидываем грибочки на сковороду. Поджигаем. Fire. Обязательно, обязательно. У нас идет сливоч. Хороший, добрый добрый кусочек. Оливковое сюда добавлять не будем. У нас все равно в грибах очень много влаги, поэтому гореть сливоч не будет, не успеет у нас. Сейчас чуть растает и закидываем сами грибы. Угу. Маслечка растопилась. И прям берем и закидываем грибочки. Примерно половинку от того, что у нас есть, потому что у нас довольно-таки их много. Зашуриваем их. В грибах у нас очень много влаги, нам нужно ее отсюда вытопить. Вот этот вот весь пар, который идет, это все, естественно, испаряется. Та самая влага. Так, закидываем теперь чесночок. А здесь у нас, если в говядину у нас не шло, ни соль, ни перчик, потому что оно бы сгорело бы все на сковороде, здесь мы уже и посолим, и поперчим так, хорошенько так, и перчика. Так, первую партию грибов мы вот подвыпарили уже. Видите, насколько меньше стало их. Ну, зато влаги уже практически нету. Так, совсем чуть-чуть, но это уже не страшно. В общем, у нас должна получиться вот такая вот кашица, именно прям вот как, как паштет. Что-то вроде того. Ну все, уже пошли последние штрихи. Берем горчичку. Я взял в магазине такую медовую. Нам нужно хорошенько... Обмазать миско горчичкой. Вообще, в оригинальном рецепте, насколько я понял, идет паштет. Печеночный паштет. Вот. Но, насколько я понял, это легко можно заменить как раз-таки горчицей. Хорошенько со всех сторон обмазываем прям хорошим таким слоем. Ага, все, горчичку мы намазали на мясо, теперь нам нужно подготовить два желтка, отдельно, естественно, белка. Что-то это не очень у меня сейчас получилось с первой попытки, и второй. Ну, а теперь нам нужно раскатать кусочек вот этого слоеного теста купленного просто в магазине для того чтобы завернуть в него наш кусочек мяса ну, и берем его и раскатываем ну что друзья мы уже приближаемся потихоньку к завершению так тесто раскатано теперь нам нужно взять чтобы это было у нас посочнее наш пирожок точнее мясо еле Берем бекончик и выкладываем, оставляя здесь, здесь, здесь, оставляя границы, потому что там мы будем промазывать желтком для того, чтобы тесто наше хорошо, хорошо склеилось. Здесь мы вот так вот нахлёст друг на дружку. Надеюсь, мне бекончика хватит. Только я в этом не очень уверен. Ну да ладно. Так, теперь наваливаем грибочков. Блин, грибочки пахнут прям бомбезно. И разравниваем. Не толстым слоем. Потому что если будет толстый слой, то будет что-то все развалится. Поэтому таким уверенным, уверенным слоем. Все, теперь перекладываем нашу говядинку. Так, конечно же, не забываем обмазать ее еще с этой стороны горчичкой. до 180 ну я думаю там это уже будет довольно таки быстро в духовке нам по сути нужно будет только чтобы приготовилась непосредственно само тесто ну и конечно же говядинка подразогрелась внутри теперь берем краешки нашего теста промазываем желтком Все, приступаем к самому ответственному моменту. Это заворачивание нашего рулетика. Оп. Оп-оп. Оп. Так, оставляем пока что так. Сейчас краешки вот эти подсклеиваем. Смазываем оставшиеся части уголки. Это у нас готово, теперь берем вот эту сторону хлобысь, поднатянули сюда наверх, оп, оп, подприлепили. Теперь вот эти краешки, так, оп, наверх, и с этой стороны то же самое, оп, ого, вот такой конверт у нас сейчас получается. Остатками желточка смазываем хорошенько сверху для хорошей румяной корочки. Ну что, друзья, достали мы наш красавчик, наш красавчик. В общем, сейчас оставляем его минуток на 15-20, чтобы он немножко подостыл, чтобы соки все пообратно впитались, и будем уже его дегустировать. Так, ну что, настал тот самый момент, попробуем, что у нас получилось. Ну что сказать, интересное довольно-таки блюдо. Я думаю, что с говядиной, ну именно если была бы вырезка, то вырезки в самой вырезке, нету никаких жилок. Там чисто вот идет мягенькое-мягенькое мясо, очень нежное, очень сочное. Здесь все получилось, оно сочное, да, вопросов нету, но... Из-за того, что это не вырезка, есть небольшое количество жилок. Поэтому живется, но ну, немножко посложнее. В общем, вкус прям все отлично. Горчичка чувствуется прекрасно. Что тут еще сказать? Грибочки, тесто, ну и говядинка хорошо обжаренная с тимьяном, розмарином и чесночком. Не, все круто, все классно. Единственное, я же говорю, что все-таки с вырезка это будет... Вообще на другом уровне блюда. В общем, готовьте, радуйтесь своих родных и близких. Всем, кто смотрит это под завтрак, ужин или обед, всем приятного аппетита. Спасибо, что смотрели. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, написать свой комментарий. Ну и до новых встреч!